Это произведение называется «Дым над водой». Но мне кажется, что дым не над водой, а над Ютубом развивается. Это Ютубу моя хвала. От старого, по-ихнему, козла. По-нашему, от стар -ко старого Аксакала. Я уже был готов концерт отдать. Но они стали меня возбуждать. Стали палки в колеса вставлять. И работать тут мешать. Это меня сильно возбу... стало возбуждать. И убой с ними бросать. Они даже не понимают, что они этим жизнь мою продлевают. Я всю жизнь так пахал. И поэтому долго проживал. К кухловоду YouTube прошу объявить мою благодарность. Кавычки к слову «благодарность» можете сами в нужное место поставить.